Наконец-то вышла книга «Материнская любовь» на казахском языке. А ты к этому да. имеешь прямое отношение, поэтому прошу тебя, расскажи немного об этом. В общем, я скажу так, года два назад появилась эта идея, когда мы впервые с вами вышли в прямой эфир. И я тогда помню так вот, неуверенно спросил, а есть ли книга «Материнская любовь» на казахском языке? И вы мне ответили, что книга переведена на 7 языков мира, кроме казахского. И мне как-то так внутри вот прям стало и обидно, с одной стороны, почему нет для нашей аудитории казахоязычной. И с другой стороны, я подумал, а предложить бы перевести, и когда я предложил вам перевести книгу на казахский, вы сказали, Асхат, делай, вот, вот как раз ты это и сделаешь. И наконец-таки мы это сделали. скажу честно, перевод нам дался непросто. То есть одно дело просто перевести дословно, Другое дело – перевести его по смыслу, правильно подобрав все слова, все акценты. Поэтому мы очень много труда приложили к тому, чтобы донести все самые важные смыслы этой книги до э, читателей. И вот сегодняшнего дня эту книгу можно приобрести. Вот уже пошли вопросы, где купить. У нас есть э, сеть книжных магазинов, называется «Катап Ал». Это магазины, которые акцентируют внимание именно на казахском контенте, на казахоязычных книгах. И у них есть в каждом городе Казахстана свои филиалы, есть интернет магазин на КазПекиЭз, есть свой сайт у них, поэтому это прям нужно срочно, срочно привезти каждой семье. Я прям говорю это искренне от души и считаю, что эта книга должна быть на полке каждой семьи в Казахстане. У меня Асхат немножко добавлю. Трудность еще была в том, что мы старались как можно глубже прикоснуться к национальным традициям то есть увязать эту книгу именно с национальными особенностями и поэтому это, она, она еще глубже и роднее должна быть для казахского народа потому что мы все учли вот этот момент очень важно <сослушайте> особенность этого года в том что в этом году исполняется 20 лет с выхода книги материнская любовь да то Круто, да. круто. Вот она, у меня она есть тоже, в такой обложке. Да. Джеймс Бонд, красавчик, с загадочным взглядом. Ей уже 20 лет получается. Да. А сколько книг напечатано за все время? Есть какая-то статистика? Ну, только у меня в России два издательства издают ее. И в одном только издательстве где-то около трех миллионов вышло. Вот. В другом сколько-то, но она более 50 раз только в России пересдавалась, поэтому трудно даже сосчитать. И еще за это время, вот как ты начал переводить на казахский, еще на, на румынском языке вышло, и еще, по-моему, на каком даже. Так что сейчас уже 10 языков эта книга на 10 языках. Она не теряет своей популярности, наоборот, растет потому что все больше и больше э, женщин в основном осознают ценность и важность того, что там написано, видят те изменения, которые происходят в семьях благодаря этой книге. Поэтому, друзья, да, это хороший подарок для Казахстана, я очень рад, я люблю Казахстан, и поэтому очень рад тому, что там появилась на казахском языке эта книга. Книгу, кстати... Кстати, переводится материнская любовь. Накрая, следует звучит так. Она махабата. Вот многие пишут, как называется. Вот, пожалуйста, название. Она махабата. Переводится материнская любовь. Ведь эта книга преобразует человека, преобразует семью, делает ее менее проблемной и более счастливой. То есть, по сути, эти книги, вот этот подарок Казахстану, то, что это поможет... Казахстану тоже преобразится. Сколько семей, вот сколько выйдет книг, каждый прочитавший, обычно читает несколько семей одну книгу. Вот столько, столько изменений произойдет в жизни людей. Так что это серьезный, серьезный такой акт, я бы сказал, геополитический акт. Потому что меняется сознание людей, меняется состояние страны от таких вещей. Это, это, это действительно так. Давайте изучать силу материнской любви и, и правильную, и положительную любовь, и негативную сторону материнской любви, избыточной любви. Потому что здесь, по сути, заложена очень такая революционная мысль, да? Потому что многие говорят о том, что важно любить детей, что мы детей недолюбливаем. Здесь очень глубокая мысль о том, к чему приводит излишняя такая душащая ребенка материнская любовь. И к чему это может привести в итоге? Когда мать привязывает к себе ребенка. Эта книга, насколько я знаю, она вызвала очень много э, дискуссий в свое время и в России, и в других странах. Если не ошибаюсь, где-то то ли в Италии, то ли в какой-то стране Европы даже был митинг против этой книги. Это правда, да, Андрей да. Александрович? Это в Италии было. В Италии. Да, да, да. Там итальянские мамы вышли, говорят, нам не нужна эта книга, она против наших традиционных методов воспитания, да, потому что мамочки там такие, они, ух, как бы детей к себе привязывают. Но Анторио Александрович устоял от этого натиска и продолжил писать, переводить на другие языки. Вот поэтому обязательно читайте. Ты знаешь, вот по движению этой книги в жизнь, вхождению mm -hmm. ее в жизнь, можно проследить, как растет сознание людей, как оно растет. Вот если... Тогда, когда я написал и отправил в издательство, ее не приняли в издательство, отказались издавать, потому что мол, это против всех устоев, это вы посягаете на святое материнство, вот, и отказались издавать. Мне пришлось приложить усилия, там, найти другое издательство, в общем, издали. И она еще какое-то время шла очень с большим трудом. А потом все больше и больше, а потом все больше и больше. И сейчас буквально допечатывают, допечатывают, допечатывают, То есть идет постоянно... То есть продолжается рост. Рост выпуска этой книги. Уже много миллионов. То есть если все вместе собрать на всех языках, то это много миллионов книг уже вышло. И она продолжает набирать обороты. То есть, понимаете, ее популярность... Это вообще издатели говорят, такое редко бывает, когда книга все больше и больше набирает обороты. Это говорит о том, что э, люди все более просыпаются, все более чувствуют и понимают, что есть вещи, которые надо просто знать, чтобы быть счастливым, чтобы не потерять семью, чтобы не потерять детей. Потому что очень часто дети даже гибнут из-за избыточного материнского чувства. Очень часто. Но про вся эту книгу вы поймете. А Кто читал, тот, тот понимает. Тот уже вокруг видит, какие мощные нарушения этого с, с, из, из святого материнства и, и что это, в конце концов, порождает. Так что, друзья, действительно, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, а я думаю, каждый родитель этого хочет, просто прочтите эту книгу. Uh -huh. а, вот сейчас я как раз нахожусь на Байкале, я провожу здравницу, здравницу отношений здесь, и вот эстафета перейдет, вот я через тебя сейчас эстафету передаю в Казахстан. В Алмате будет проходить здравница. Uh -huh. Родилась эта концепция, этот продукт в августе прошлого года, и уже вот прошел у меня здесь пять раз в России. Продукт уникален тем, что... Я нашел путь, Асхат, вот мы увидимся, я тебе расскажу о нем. Нашел путь, работает с всеми проблемами человека очень просто и легко. Ты знаешь, даже без особой психологии. Психологии почти там и нет. Мы даже не занимаемся прошлым. А с людьми происходят такие мощные процессы. Этот метод, я сейчас его все более и более осваиваю, и в Казахстан уже привезу на высоком уровне подготовленный этот метод. Вот И поделюсь поделюсь с тобой. Это будет, ну ты увидишь, это вообще ну, прорыв. Это вообще новое, новое в сфере развития личности. А и в там... двух словах, то есть, там в чем основной посыл в этой теме? Дело в том, что смотри, в чем посыл. Мы обычно, вот, ну, ты тоже сам прошел много всяких тренингов, развития личности, решения многих вопросов. Каким образом? Мы проблемы все решаем в нашем близком или далеком прошлом. В детстве, там, ближе там, или дальше. Иногда даже в прошлой жизни кто-то уходит и так далее. И так далее. Ищем в корнях. Ищем в корнях этого дерева, своего родового дерева, на котором мы выросли. Правильно? Ну, вся психология построена на вот исследовании самого ствола и корней этого дерева. И идет вот работа с этим. Это очень тяжелая, непростая работа. Кто прошел тот знает, что много лет приходится решать вопросы рода и так далее, и так далее. Но мы забыли о другой части. Мы забыли, что у дерева есть плоды. плоды, uh -huh. которые не в земле, а которые на солнце напитались. И эти плоды, когда они созревают, они падают на землю и пускают новые корни. И растет новое дерево. Новое дерево, которое... То же самое, то есть если это <смех>, дуб, то <смех>, будет расти дуб тоже, но это новое дерево, и вот мы уже не решаем задачи рода, а мы здесь выращиваем из этого зернышка mm -hmm. новое твое дерево, которое полностью взяло все то лучшее, что было в, в твоем роду, и ты выращиваешь. Это новое дерево для своих себя, для своих детей. Вот таким образом, понимаешь? Вот, uh -huh. декор. это очень тонкий процесс, там всего не более 15 человек. Не более 15, потому что идет очень глубокая индивидуальная работа. То, что нужно вот это зерно новой жизни создать и ему помочь укорениться, и начать, и помочь ему расти. Вот здесь особенность. Поэтому... Мой опыт, вот уже более 30-летний опыт, моей энергии, мое, мое собственное состояние, все мои посвящения и прочее, пройденные за, на этом пути, они позволяют человеку помочь это все сделать в течение 6 вот, дней. В течение шести дней получается такой результат. Но больше 15 человек осилить пока не могу. Вот здесь в комментариях люди уже пишут, как можно попасть, где будет проходить есть какая-то более подробная информация? И как вы будете отбирать этих участников а, программы? Да, кстати, отбирать надо, придется, потому что не каждый сможет э, такой, э, такой процесс пройти, потому что он для тех, кто готов, он будет самым легким процессом саморазвития в жизни. То есть все. За эти шесть дней человек все это решает. Это будет проходить э, буквально пригороде Алматы, в горах, там есть база. Все это в моем профиле, все эта информация есть. А так и называется здравница соотношений Казахстан. Вот набираете, там, в общем-то, и на моем сайте эта информация есть, сайт anekrasov.ru mm -hmm. или просто mm -hmm. по русски. Хайт Анатолий Некрасов. Там всё, вся информация есть. Хорошо. Подавайте, Раз... заявки, подавайте, подавайте заявки, я буду заочно проводить отбор и, и дальше в путь. А какие есть ограничения там, по возрасту, там, по еще каким-то показателям? То есть идеальный, по вашему мнению, участник этого курса, как он выглядит? Ты знаешь, больше ста лет не пробовал. Вот угу. И меньше 15 лет не пробовал. Окей. Okay. Хорошо. <считан> <считан> <считан> <считан> <считан> <считан> в общем, от 16 до 100 лет это вот наша аудитория. <считан> да. То есть нет, ни по а, половым признакам тоже отличия нет. А, а, это, вот в этой, на этой здравнице, до этого шли женщины в основном. Ну, мужчины как-то не входили. Наверное, я был не, не, был, не был готов принять мужчин. Вот в этой издравнице на Байкале приехали мужчины. И ты знаешь, ну я, конечно, подготовился уже и здравницу подстроил для мужчин. И они пошли, даже еще мощнее, чем женщины. Они просто... Такой прорыв, такая мощь открылась у мужчин. Я рад. Так что это универсальный инструмент для мужчин, для женщин. Все гениальное просто. А вот чем проще тем она для большего людей подходит правильно же да. а когда да. там много накручено, какие-то методики там надо людям что-то изучать чему-то быть готовым а здесь не надо быть готовым я буду отбирать по другому по принципу по готовности принять новое я почувствую человек готов ли принять новое а не надо мне не нужно что он там загружен 20 тренингами там прочтением 50 книг это даже хуже. Mm -hmm. а готов, по готовности принять новое. Вот что мне важно в человеке увидеть. Если готов, то... Mm -hmm. всё, Намерение, горячие глаза, готовность работать над собой. Да, да.